Ты охерел? Что снимать его? Это моя пуха. Да ну вернее, это девочки. Ты охренел? Егориус, да что с тобой? Братан, что за херню ты творишь? Хорошо, что я в инвизии. Я просто регеню ману. Хватит! Полежать, мать Пашу. Озвучено Егорюс ТВ. Подписывайся на канал, братик.